Затем покупаем вот такой ролик. Сейчас я приложу фотографию. Как он нам придет, покажу вживую. У нас в этом году перцев-то много. У -у -у. Ну, По ну какие были. <звы> так, наши ребятки забетонировали там столбы... Делают. Мы попили чай с Ксюшей, ну все пообедали. И дальше вышли ребята работать. Мне кажется, уже у нас расчищается здесь много. Так что Ксюнечка снова копает у меня. Продолжаем делать грядку теплую здесь. Ну сейчас опять Олег Александрович подойдет. Хотим вот эту все, шиповник, вот теплицу все уже расчистить. Много расчистили. В планах здесь насажать нам с ней. И вот копает Ксюша. Помягче, дочь, земля тут? Чем где? Э, чем спереди. Одинаково. Одинаков. Все в корнях. Все в корнях, да. Так что у нас работа стоит. Кипит, можно сказать. Так, продолжаем работать. Снова Олег Александрович дошел уже. Там все сделали с Сашей. Расчищаем дальше. Разожгли. Ксюша сколько выкопал? Сейчас я вам покажу, ребят. Вот сколько уже Ксюша выкопал. Море. Отдохни чуть-чуть. Все смеемся, все работаем, значит. А хозяин отдыхает. Маши рукой-то подписчикам-то. В общем, Саша согласился в итоге сделать мне грядки, все мне там помогли, папа расчищает, я хожу снимаю, мамы кипиш наводят. Ладно, ребят, это шутки, я всегда не поняла. Ребят, вы знали, что кредитованность наших граждан растет с каждым днем, особенно обидно за людей, которые берут кредиты на свою семью, на своих близких, выплачивают до последнего, пока не кончатся все силы и средства. Дорогие друзья, вы не должны решать свои проблемы в одиночку. Недавно я узнал, что есть люди, которые могут помочь в решении этого вопроса. Оказывается, закрыть кредиты можно без банкротства, и помочь в этом может Булат из Международного юридического бюро. В описании оставлю ссылку на его опрос для подбора вашего идеального способа списания долгов. Пройдите опрос и бонусом получите бесплатную консультацию специалиста. Также оставлю ссылки на его соцсети, где вы можете найти много полезной информации по этой теме. Ну а мы погнали продолжать. упал <ут> по <уц Kilim -balli copalillah> ой ой ой что не ловишь-то тоже вот я сейчас так же дерну и тут я на камень попал или нет а то это <developed� Vogel -chiata> <risa> <wiele> <тр médico> Ребята, собрать эту высокую и теплую грядку нам поможет шуруповерт от компании Ресант. Купить такой же, либо любой другой электроинструмент вы можете перейдя по ссылочкам в закрепленном комментарии. Все, сама дальше разровняешь, как надо. Да. И тут сама подкопаешь. Да. Тащи шуруповерт. Такая, ребят, получилась грядка. Смотрите, просто шикарная. Ксюш, ты счастлива? Я счастлива. Завтра еще ребята закроют все материалом черным. Саша да. степлером сделает. И будет обалденная грядка. Но не знаю, посмотрим, планируем и там потом сделать грядочки. Так. Будем? Будем по-любому? Да, будем. Начало есть. Ребят, приехали мы на дачу Сегодня вдвоем У нас утро начинается с печальных новостей Обратил внимание более детально На нашу беседку И смотрите, что заметил У нас верхняя доска Отходит от основания То есть, если вот здесь вот приблизит оператор Будет видно обломанный саморез Внутри Вот над моим сверлом Да, да, да Короче, обломила саморез один И у нас теперь вот такая Беда произошла. Также, смотрите, кирпич вывалился. Я что-то до этого внимания не обращал. А потом вот сюда подошел и смотрите, как беседка съехала. В общем, основание в виде кирпичей, хоть и держит до сих пор, но подвело нас, к сожалению. Сейчас будем как-то пытаться исправить. Возможно, с помощью самого лучшего инструмента настройки. С помощью лома. Ну вот, как-то так, друзья, мы и поправили нашу беседочку, как я говорил, она у нас переносная, в одного одну сторону легко подняла, если вчетвером взять за четыре угла, мы ее спокойно, куда нам надо, оттараганем на нашем участке. Короче, беседка готова, планку закрепили, по уровню выставили на глазок, вот, и сейчас Ксюшка будет заниматься выкапыванием. Хмеля, А я, наверное, начну расчищать участок и сжечь все это добро, пока есть возможность. И погода хорошая, безветренная, да? Ну, наверное, дует, но на самом деле ветер прям вот... Как Сюшки нос. Пришла бы реконтролировать. А, горячая зола пока. Пока что горячая. Саша мне складывает а, в тачку. Сказал, раскидывать будешь потом сама. Я думаю на новую свою грядку. Ну, тут естественно часть какая-то все равно останется. Обязательно на огурцы здесь надо. Ну и тут вообще, короче, везде рассыпать надо ее. Что? Это всем привет или это еще не всем привет? Я не помню. Ну, ладно. В общем, а всем в снова случае, всем привет. А Саша с мамой начинает красить вторую сторону ворот. Мы с папой начинаем сжечь, но перед этим я буду выкапывать хмель. Вот справа от ворот. Вон там хмель. В общем, все пределах опять. Все, камера мотор поехали. машине меня папа повестку сказал ладно пошли прокачу а то может Я вообще сама скромная Да, ты меня поставила прямо на проходе. Может, он туда поставишь? Yes. <рых> своим делом, да? <рых> вот она, радость Wi-Fi. <рых> Когда Wi-Fi раздали на четверых. <рых> да, у меня тут ноготь сломала. В глаз уголек, короче, залетел. Такой в глазу теперь дискомфорт, не при... дискомфорт неприятный. Короче, сегодня я на него день. Пень или Ксюха? А Ксюха или Пень? Кто же победит в этой грандиозной схватке века? Эх, жаль, Ксюха не улетела в яму. Это твой трофей?